Здравствуйте, меня зовут Владимир Ермак, я инструктор по оказанию первой помощи и специалист по тактической медицине. Сегодня мы с вами обсудим моменты оказания первой помощи, если вы стали потерпевшим, либо оказались в роли свидетеля какой-то экстренной ситуации. Основной упор мы с вами сделаем на чрезвычайной ситуации в результате обстрелов для прифронтовых территорий. Итак, первое, что мы должны понимать. Стоит ли нам вообще э, браться за оказание первой помощи? Это зависит от э, оценки обстановки и от ваших собственных навыков. Коснемся оценки обстановки. Итак, стандартный алгоритм. Что-то случилось, где-то что-то взорвалось, э, шел человек, упал, это шальная пуля или какой-то случайный осколок. Неважно, вы не понимаете, что случилось. Просто взрыв. Или тишина, но человек упал, видите кровь, видите, человек не двигается. Что нужно сделать? Первое. Остановитесь. Подумайте 10-15 секунд, подумайте над тем, что произошло. Послушайте, что происходит вокруг. Нет ли звука выхода боеприпаса, нет ли свиста, снарядов, рева, ракет, там что-то. Очень любой подозрительный звук. Второе. Что вы должны сделать? Значит, если у вас, допустим, вот вы посмотрели, вокруг лежит человек, пострадавший. Вы посмотрели, посмотрели на него, посмотрели вокруг, огляделись. Сфокусируйте свой взгляд. У гражданских медиков есть очень хороший прием, когда вы просто вытягиваете по сторонам руки, фокусируете взгляд на руках, фокусируете взгляд на то, что вокруг вас. Раздвинули руки, посмотрели вокруг, все, вокруг никого нету, ничего не прилетело, ничего не упало, люди не толпятся, не суетятся. Все, мы принимаем решение об оказании помощи. Второй момент. Прежде чем подходить к пострадавшему, мы смотрим, безопасна ли сейчас данная ситуация для него самого. Если, допустим, прилетел снаряд, разрушился дом частично или балкон, лежит у нас раненый на отмостке дома, над ним нависает балкон. Значит, а. Эта ситуация опасная для нас. Б. Эта ситуация опасная для пострадавшего. Соответственно, наш алгоритм действий «хватай и беги». Мы подходим э, к пострадавшему, это будет э, немножечко вступать в противоречие с принципами оказания первой помощи в соответствии с нашим законодательством. Мы, по идее, не должны перемещать пострадавшего в зоне происшествия, если конкретно вот сейчас ему не угрожает смертельная опасность. Нависший балкон обрушенный, такой спорный, рухнет он не рухнет, но конкретно в боевой ситуации мы подбегаем, хватаем пострадавшего, независимо от того, сломана у него спина, там не сломана ничего, мы об этом не думаем, мы его схватили, отбежали, оттянули его в безопасное место. После этого проводим первичный осмотр э, раненого. Первичный осмотр раненого у нас заключается в том, что мы смотрим, где у нас есть кровотечение, лежит у нас человек. А, мы посмотрели, видим э, лужу крови, либо фонтанирующий э, какой-то э, фонтанчик крови, крови идет. Значит, соответственно, наш принцип, мы останавливаем первоначально э, опасные для жизни кровотечения. А, дальше мы работаем уже с дыханием, смотрим, дышит человек или не дышит. Ну и, соответственно, дальнейшая наша работа уже с ранами, о чем мы коснемся в наших дальнейших занятиях. Итак, еще раз повторяюсь, первое, безопасность для себя, второе, безопасность для раненого, а, третье, что еще надо понимать, если это прифронтовая территория, у нас такое бывало нередко. Когда прилетают хаймерсы, складываются здания, приезжают ребята, начинают работать, и через полчаса, буквально минут через сорок, Начинается второй последующий прилет для того, чтобы похоронить, в том числе и спасателей, которые э, работают непосредственно на месте происшествия. И этот момент тоже надо учитывать. Э -э, это все очень тяжело э -э, объяснить э -э, в одном маленьком ролике, но основные принципы должны понимать, что прежде всего собственная безопасность. Почему? Объясняю на пальцах. Э -э, лежит пострадавший, что-то прилетело, идет обстрел вы принимаете решение помочь ему подбегаете к нему ложитесь рядом с ним потому что прилетела вторая мина что вы сделали вы молодец вы герой но вы обеспечили двойную работу мне потому что я подъехал во первых мне придется вас двоих вытаскивать во вторых мне я один допустим приехал да не думайте что сейчас прям весь город все все бригады скорой помощи налетят на одного пострадавшего нет такого не будет мне из вас двоих Придется выбирать, кого спасать, особенно если это два тяжелых ранения. Вот, поэтому вероятность того, что один из вас не доживет до оказания квалифицированной медицинской помощи, она увеличивается в два раза. Вот это надо понимать. Еще такой очень немаловажный момент, что когда вы беретесь оказывать помощь, вы должны понимать, что о том, что произошло, вы должны каким-то образом сообщить властям. Соответственно, если есть рядом какой-то человек, вы прям конкретно к нему обращаетесь, пока оказываете помощь, вы говорите, там, мужчина там, в красной куртке, вызывайте скорую помощь и краем глаза контролируйте, чтобы он это делал. Если рядом с вами никого нет, вы берете телефон и э, набираете, там, 112, либо 103. Если, вообще принцип такой, если здесь требуется чисто медицинская помощь, только медицинское. допустим человек упал без сознания и ничего не прилетало ничего ему не угрожает никаких опасных ситуаций ни газ нигде не идет не вода горячая не шпарит то вы вызываете 103 не надо дергать спасателей если малейшее какое-то подозрение на опасную ситуацию вы набираете номер 112 это специализированный номер э, экстренных служб и они уже диспетчера сами разберутся кого куда и как вызывать что вы говорите вы говорите диспетчеру где вы находитесь, вы говорите, что произошло, а, говорите количество, обязательно, это очень важно, количество пострадавших, потому что от этого будет зависеть, какие силы будут направлены туда. И дальше говорите, что начинаю оказывать помощь. А, с громкой связи вы не уходите, диспетчер будет вести вас на протяжении всего момента оказания помощи. Она вам будет подсказывать, что нужно делать, будет указывать, если что, на ваши ошибки, в крайнем случае необходимости они этому обучены, окажут вам психологическую какую-то поддержку. По крайней мере, направят вас в нужное русло, прекратят, скажем так, вашу суету.